Только аккуратно же, Блин Ладно, сейчас позже подниму Сейчас да, ответ не я Что, <с с> Вам, ага. наверное, с Пакистана посылку поставить. <coughs> Ну, в принципе, красиво что. Твердый. Я боялся, что мягкий будет. Так, этот согнутый. Открывай его. Да ну, вот, с этой стороны вот согнутый. Открывай, сейчас посмотрим, целое нет. Жесть. Ну, вот так Красота. красота Мультик. Дистанционный. корочечки будешь пекать нет кстати это на мандулу хорошая сигнализаторы с резиночками все дела все как положено так свингер 4. Игрушки для взрослых называется. Да. Четыре. Как должно. Четыре штуки быть Для мормышек того же ящичек начинается. Не моршки. Так, я тут одну фишку что-то не могу понять. Ты тут посмотрел целое? Ну, вроде бы целое Стекло все целое. Это что, самому гнуть вот эти надо, да? Да. Пусики погибаешь. Пусики самому гнуть. Свингеры. Цепка, метка. Эти, что тут? Крышка. Батареек, наверное, нету. Чего Леха больше всего боится батареек, чтоб на не... обычные пальчиковые батарейки, да? Угу. Подожди, стой. Тут не пальчиковый, тут крона ставится. Да, квадратная. Крона ставится. <coughs> это вытащил, запхнул, чтобы это вот так вот. Раз и все. Ну да, да, да. Такая вот штука. Что этот приемник целый? А я вчера только-только смотал три карповика, пять федоров. У вас есть, Василич, карповики? У нас все есть. Радиостанция. Видишь? Тоже крона. Это будете общаться? Да. Пик-пик-пик-пик. Да, да. Пик -пик, Василич, пик -пик. ловится, не ловится. Не, не, пик-пик-пик. Да, пик -пик. с букой Морза. Так, ладно, Василич. Просто в сторону отставь. Сейчас это соберем. Давай второй посмотрим сразу тоже интересный один. один набор да, бесплатно. ну все же бесплатно Я, нет, что ну это? да каналу рыбохвост это бесплатно это сам рыболовные магазины поставки делают он покупал начальник ну, Что ты покидал так да убери, я сложу. Просто отставь его, другой открывай. Хорошо, под тормозу. Где Не, ну самое главное, ну, да. ну, Она как-то, она и мягкая, и крепкая. Ну, нем сало можно порезать, огурчики, а да? Ну, колбасу, да, порезал, 100 грамм налил, поставил, будет стоять нормально. Вы, вы, вы только и думаете Наша об сале, об огурчиках. Вот тоже, видишь, полоски гнуло. Ну их же пачками можно. Так. Я думал, что-то толковое, а это, оказывается, и толковое. Что бы ты в рыбалке понимал. Так я не понял. А здесь тоже батарейки ставятся? Да, везде крона ставится. Угу. Так. Что-то я не допетелил. Этот датчик понятно. А этот тоже такая же песня. Так, это все ясно. Целенькие. Mm -hmm. Свингеры. Чтобы стекла эти все целые. Вот он. Что-то типа ударчика было. камера не берет царапинка пойдем в принципе. О, поцарапанные так вот это болтается что болтается? Она вон зак закручивается Затянул, теперь не болтается. Эти оба посмотрел. Ну, это? Он откручивается, видишь? Да, да, да. Откручивается. Так. Вот это для чего? А, это что такое? Не знаю. Один, а, вот здесь было. Да. на она вот она, видишь, раз, два, три. Почему три, а не четыре? Uh -huh. Здесь у нас тоже три. Uh -huh. Ну, это мы разберемся, что это уже в процессе рыбалки. Дождались, в принципе, недолго. Курьер доставил домой. Все хорошо. Вот оно что. А, вес больше вешать, наверное. Вот, оно. вот сюда. А, запасные что ли? Или, или запасные, или чтобы вес был больше, наверное. Получается, это вкручивается сюда. Почему-то до 3 только это, может запасный вот 4 а, вот она 4 а, ну, да, вот 4 штуки вот. Или вес, или... красота 1 2 3 4 пронумерованы а тут тут, а, тут может быть загорается ну короны купим посмотрим че к чему и как Хорошие чемоданы. Конечно, я ожидал другого. Да пришло даже лучше, чем я ожидал. Я думал, вообще мягкий будет чемодан. Хороший чемодан. Доволен, начальник. Доволен. Да ну вот и хорошо. Так, ну, в принципе. Ну, вот светодиоды. Регулировка громкости. Включить, выключить. Еще одна кнопка, не знаю для чего. у вот теперь есть над чем подумать. Да, вот, вот сюда вот обычные закрутки идут, которые продаются, удочку держат, которых у меня нету. Придется делать опять же самому. Опять начальнику придется делать. Ну, вообще да, не самому, а начальнику придется делать. Может, не, ну, начальник есть начальник. Совести у нет. Нет, почему есть совесть? Я могу пацак подержать, там удочку подержать. Все равно совести нет. Нету совести, да. Ну, извините. Интересно, знаете, что тут должно лежать? Наверное, я думаю, тут, ну, тут 5 крон навряд ли в месяц. Тут есть, здесь, а это просто так лежит? Да, это... Ну, давайте откроем, что тут... 4 сигнализатора Так, стоит. тут что у нас, подожди Цифра какая-то, да? А, тут ничего не видно А, ну тут вот Расписано, какая кнопка за что отвечает Да И пульт как, как, как всегда С Алиэкспресса русского перевода нету С другой стороны ничего нету Ну, хотя бы так Разберемся Вот так вот. Ждите новых видео. Повторим смотреть, как работает. Вот так вот ушел Дима.